Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения! Совет у меня поступил заказ. Покупатель заказал у меня 10 беспроводных наушников Redmi. Наушники все новые идут в заводской пленочке. А также мягкие игрушки своим детям на Новый год подарки. Такого розового зайчика с длинными ушами, с бантиком. И сейчас покажу другого. И вот такого вот зайчика заказал. Все, сейчас жду покупателя. Товар я приготовила. Покупатель позвонил и сказал, что будет через 5 минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а на карточку можно перевести? Да, да перевозку можно. Давайте, сейчас мы пойдем. Наушники продала и зайчиков тоже. У покупателя был... Перевод. Самое главное, покупатель ушел радостно и довольная. Для меня это самое главное. Всем хороших и выгодных продаж. Не забывайте подписываться на наш YouTube и Телеграм канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Всем пока-пока.